Все, о чем мы говорили, необходимо сделать при помощи банка. Это единственное место, где можно застраховать и оформить недвижимость. Да, можно застраховать недвижимость и в страховой компании, но тут же нужно анализировать, размышлять и выбрать тот вариант, который подходит лучше всего.